интернет. Несмотря на установившиеся 20градусные морозы в феврале, мы продолжаем наши небольшие путешествия выходного дня. Сегодня мы отправимся в город Суздаль, который называют одной из самых ярких жемчужин золотого кольца россии. город, безусловно, богат на достопримечательности, но говорить обо всех сразу было бы наверное неправильно. В этот раз я выбрал музей деревянного зодчества Владимира Суздальского музея-заповедника, в котором последний раз я бывал еще будучи школьником, поэтому мало что помню. Несмотря на то, что сюжет вряд ли получится большим, могу поделиться инсайдом о том, что на этом тема деревянного зодчества не будет закрыта. Итак, как же выглядели деревянные постройки Владимирской области в прошлом? деревянного зодчества и крестьянского быта – это целый музейный комплекс под открытым небом, где представлены уникальные культовые и жилые постройки xviii 19 веков, привезенные из различных уголков Владимирского края. Музей создавался в 1960-70-х годах по проекту архитектора Валерия Михайловича Анисимова и представляет собой стилизованную сельскую улицу с церквями, домами и хозяйственными постройками. Он разместился на берегу реки Каменки на окраине города Суздаля. Официальное решение о создании музея деревянного зодчества было принято Исполкомом Совета народных депутатов Владимирской области в 1968 году. Было обследование около 60 населенных пунктов Владимирской области выявлено 38 построек, из которых 11 были рекомендованы для перевозки в Суздаль. Музей деревянного зодчества дает представление не только о деревенской архитектуре, но и о быте русских крестьян Владимирского края прошлых веков. Причем в музее воспроизведена обстановка домов, хозяева которых относились к разным слоям крестьянства. Можно увидеть, например, одноэтажный дом крестьянина-середняка с замечательной резьбой над окнами, привезенный из Меленковского района. Через скрытый двор можно пройти в неотапливаемую клеть, которая служила и как кладовая для хранения имущества и некоторых продуктовых запасов, и как дополнительное жилое помещение в летнее время. В теплой половине дома типичная обстановка красный угол с иконами, русская печь с лежанкой, обеденный стол и лавки. зажиточного крестьянина из Везняковского района двухэтажный на кирпичном фундаменте. Верхний этаж занимали жилые горницы, где кроме традиционной обстановки деревенской избы представлены различные предметы городской культуры, которые говорили о благосостоянии хозяев. Нижний этаж занимала ткацкая светелка, по сути деревенская мануфактура с двумя ткацкими станами и приспособлениями для перематывания нитей. В этом помещении с отдельной печью и лежанками при необходимости не только работали, но и жили наемные ткачихи. К сожалению, по разным причинам не удалось посмотреть интерьеры церквей и бывший дом купцов Агаповых, в котором располагается кузница. Но ничего страшного, будет повод не ограничиваться этим видеоматериалом, а посмотреть все собственными глазами. Кроме изб в музее расположились и хозяйственные постройки: амбары, авины-зерносушильни, колодцы, бани и мельницы. Редкий экспонат это колесный или ступальный колодец из Селивановского района. Для подъема воды внутрь колеса, оборудованного ступенями, входил человек и ступая как по лестнице, раскручивал его. В одной из двух витринных мельниц, привезенных из Судогодского района, открыта экспозиция, которая знакомит с техническим устройством мельницы и предметами, необходимыми для организации мукомольного дела, этой неотъемлемой части деревенской жизни. На деревенской улице представлены и малые домики бедных крестьян, в одном из которых расположена сувенирная лавка. Музей деревянного зодчества в Суздале стал местом проведения многих праздников и фестивалей, которые привлекают большое количество гостей и туристов, такие как День огурца. Вообще огурец – это чуть ли не основная овощная культура суздальских огородников, которые предлагают попробовать их во всех возможных видах – свежие, малосольные, жареные, запеченные в пирогах, варенье из огурцов и так далее. Праздник народных ремесел и широкую масленицу также проводят здесь. Если коронавирусные ограничения не помешают, то уже в марте люди снова попробуют легендарные плены с горячим сбитнем, а также увидят гусиные бои и прочие масленичные потехи. Концертные номера лучших фольклорных коллективов, народные игры и забавы, ярмарочная суета – также обязательные атрибуты этих праздников. Я рекомендую каждому жителю Владимирской области обязательно хотя бы раз побывать здесь чтобы воочию лицезреть рукотворную культуру наших бабушек и дедушек. Это наша история и культура, которую нужно знать, помнить и чтить.